Привет всем! Вы на канале Жизнь в поселке. Меня зовут Ольга. Я, конечно, сегодня за экраном. Хочу вам показать свой виноградный сок, который я законсервировала вчера. Здесь у меня где-то где где 15 баночек литровых, как я консервировала этот виноградный сок. Конечно, я это все сделала, сняла, но видео пропало. Но думаю, переделаю обратно, сделаю так, как есть, расскажу вам. Взяла просто баночки, я помыла баночки, не стерилизовала, уложила где-то где-то пол или меньше половины виноградику и заливала просто кипятком. Вот сколько есть винограду половины, вот столько половины кипятком водой. И просто накрыла крышкой. Это стоял виноград где-то 20 минут. Через 20 минут я эту воду сливала. Потом делала я сироп. Ну, сироп у меня как бы на глаз, пропорций я не соблюдаю. Именно чтобы он был именно такой концентрации сладкий. Сладкий, можно не сильно сладкий, но такой, чтобы складки был. Чтобы вы чувствовали, что это более трошки похож на сироп. Потом заливаю я, как слила я эту воду, да, залила я сиропом и закатала крышечки, поставила, перевернула и накрыла я шерстяным одеялом, как видите, я только вот приподняла шерстяное одеяло, показать вам, и получается такой сок янтарного цвета, и когда он постоит, сок месяца 2-3, он вообще приобретет вкусный, ароматный привкус, такой виноградный. но когда я еще сливала виноград, вот так тоже был сок, такой вкусный, ну вот такие дела, вот так я консервирую виноградный сок, еще буду конечно еще баночек 10-15 еще законсервирую, дети мои любят, вкусно, раньше я делала другим способом виноградный сок, как бы ну, брала кастрюлю, насыпала весь виноград Пережимала, потом выдавливала этот сок, но это не то. Это как бы настоящий такой, ну, вкуснейший сок, чистый такой. Он, как я как, как и сказала, два месяца постоит и приобретает вкусы винограда вкуснейший. Ну, здесь у меня виноград винный, белый и полудесертный такой, розовый. Оу, сейчас подойду зайчику, полудесертный. Вот на этом все. Подписывайтесь на мой канал и становите лайки. Пока-пока.